Привет, дорогие друзья сегодня 13 апреля пятница и мы идем с вами на рынок вместе с шахмире купим привет. да привет привет купим покажем вам цены что продается в апреле месяце на рынке валани я думаю что вас многих это интересует ну и купим так по мелочи немного фруктов в офис что есть на рынке в апреле месяце небольшие груши пари по лире Яблоки Яблоки, вот эти яблоки Мы, кстати, покупаем, они вкусные По 2 лире Вот такие вот груши, очень вкусные груши По 3 лире Мы покупали их в прошлый раз Яблоки чуть крупнее По 3 лиры. Зелень Мы пришли на рынок в 2 часа Зелень Еще не распродана Вот вы видите, капуста по 2 лире и остальная зелень по лире. Ну и, конечно же, клубничка. Полтора килограмма пять лир. И один килограмм по четыре лиры. Уже начали продавать мушмулу. Вот это вот мушмула. Кто не знает, стоит три лиры килограмм. Очень сочная, вкусная, сладкая. Даже кисло-сладкая. Картошка. Полторы лиры килограмм лук полторы лиры народу очень много на улице жарко и пожалуйста не говорите что я в кофте я всегда в кофте даже летом огурцы, помидоры помидоры по цене 3 лиры, 2 лиры огурцы по 2 лиры кабачки, перец и баклажаны здесь также можно купить различные сухофрукты и чаи. Ну и, конечно же, конечно же приправу, чеснок, какие-то травы. Кукуруза. 5 штук, 5 лир. 6 штук, 10 лир. 4 штуки покрупнее, 10 лир. И кукуруза, вы сами знаете, ее либо варят, вот так вот. Я люблю вареную. Пишите в комментариях, кто какую любит. Либо вот так вот жарят, делают из нее шашлык. Шахмири Были мы? Были мы. Амагу, да, газиза. А, ну нач ⁇ В общем, у нас менее разделились. Я люблю вареное, она любит на гриле. В общем, идем дальше. Да, не говорите, пожалуйста, что я в кофте, что... Говорю всегда, что жарко, но сама хожу в кофте. На солнце жарко, но мы сидим в офисе, и поэтому офис у нас в тени, нам прохладно. Поэтому я вышла на улицу в кофте. Ну, давайте продолжим смотреть, что же есть еще на рынке. Вот такой вот перец зеленый 4 лиры и сладкий перец красный. Маленькие помидорчики 3 лиры. Мы, кстати, всегда покупаем такие маленькие, их и есть, и резать удобно перец, сладкий перец зеленый и вот такой вот маленький зелененький. Большие помидоры по 3 лиры, яблоки, апельсины, которые уже отходят по лире, яблоки по полторы лиры, но не очень хорошего качества, и апельсины, которые, как я уже говорю, отходят. И, к сожалению, сейчас у нас межсезонье персики, еще не появились. Виноград свежий еще не появился. Абрикосов тоже нет. И из фруктов стандартно яблоки, груши и апельсины. Ну и, конечно же, клубника. Где-то я видела еще были арбузы. Но они еще достаточно дорогие. Посмотрите, горы Буаджидильми. А, вот это острый перец. Посмотрите, какие горы свежего классного перца, лук, лук-порей, различная зелень, редька и вот такая вот крас... Ой, красная капуста, штука стоит 2 лиры, из этой капусты я кстати варю борщ или щи, она дает очень классный цвет, а, ну и появилась шелковица, вот это кстати очень-очень вкусная ягода. Ну и клубничка. Можно купить. Ага. Можно купить, поставить себе на балкон. Как цветы будут расти. Сладкая клубника 5, 5 лир. Есть, есть и по 6 лир. Вот такая вот крупная. Крупная клубника. В общем, Набор продуктов стандартный Продаются деревенские яйца Цены нету Огурцы Баклажаны Фасоль, кстати вот Эта фасоль тоже классная Ее вкусно очень варить Или вот такая вот фасоль Мы ее тоже часто покупаем Свежие огурчики 15 лир стоят финики. Очень полезные финики. Много разных помидор, зелененькие. Вот такого интересного розового цвета помидорчики. Огурцы по полторы лиры. Авокадо, бананы и продается тыква. Тыква. 5 литров килограмм. Я их так и он ем. китик Сон Ранасыл. Каймак или мырсон? Баллы ли мы В общем, друзья, пишите, кто пробовал эту сладкую тыкву. Ага, покупают вот такими вот большими и варят ее дома. Вот уже появились и дыни. семь с половиной лир штука. Но это еще дорого. Такие вот маленькие по 5 лир. И арбузы 4 лиры килограмм. А как, а, арбузы 4 лиры килограмм, но это тоже дорого. 4 лира по голове. -ши. Ага. Огурцы И много-много Много-много кукурузы В общем, каждую пятницу в центре Алани Проходит вот этот продуктовый рынок Овощей, вещей здесь нет Здесь продаются только фрукты, овощи, зелень Различные приправы, сухофрукты, орехи, семечки. Вот так вот, например, жарят семечки и орехи. М -м -м, очень вкусно пахнет. Различные масла, капуста. В общем, друзья, все свеженькое. Посмотрите, какая редисочка. Продают еще вот такую вот штуку, называется Карлома. Стоит одну лиру. В общем, это снег. Кладут снег вот в такие вот стаканчики и поливают соусом. Можно также купить свежевизитый сок за 3 лиры, за пять лир. Так, здесь продают какая-то непонятная лотерея. Или что-то дарят. Ну и сейчас мы пройдем в конец рынка, где продают... Масло, яйца, сыры. В общем, всякие разные молочные продукты. Кстати, в прошлый раз мне говорили, что здесь продают еще и творог. Я не пробовала, не покупала. Но если вы хотите, можете купить и попробовать. Вот здесь в конце рынка находятся э, стенды с сыром. Которые, конечно же, перед покупкой можно... Попробовать. Цены на сыр за килограмм, видите, 16 лир, 20 лир, есть дороже. афьонский сыр 14 лир. Свежие оливки килограмм 25, 30, 18, 16. Различные приправы, масло оливковое, яйца, суджук, сухофрукты. Много видов, много-много видов сыров, оливок и приправ. И вот такие вот колбаски Разные, с разным вкусом внутри находится грецкий орех, леблеби. Кстати, попробуйте эти леблеби, они тоже, тоже очень, очень вкусные. Семечки и яйца, домашние яйца. Мы решили купить полтора килограмма клубнички за 5 Полтора килограмма, пять лир. Пять лир. Вот столько ящиков клубники продают за день. С этой стороны уже проданные, а с этой стороны... Те, которые еще продадут, и я думаю, что будут, ну да, будут продавать до вечера. Поэтому настоящий клубничный рай. Кстати, у меня всегда вопрос, как она не портится на солнце. Что, когда я ее оставляю дома, ну через день она уже никакая, даже в холодильнике. А здесь она совсем не портится. Тоже очень интересно, почему. Эм, на этом наше видео заканчивается. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну а мы идем есть клубничку. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока!